Привет всем, с вами Сгамула. Давай вниз, давай прямо налево, гоу, гоу, гоу. И сегодня мы будем проводить очень интересный ивент. Да что за пробки тут? Давайте быстрее, открывайте дверь. Цель этого ивента победить армию легион для спасения города. О, что это за, за комната? Что тут так много народу? Для победы мы освободим очень сильного человека. Хм, а что если я сюда войду? Но основная часть народа будет в чтобы держать волны противника. Все пока, я вас кину! Но малая часть солдатов пойдет в астральный мир. Тут прям как в СТП, только ямки тут какие-то страшные, как в Барби. В астральном мире будут очень тяжелые приключения. Зачем тут эти кнопки, они уже не работают, что за неграмотность? Там были такие игроки, как Необлаж, Ханкмен... О, ребята, привет! Тут я такое повидал. Слава богу, у меня тут бессмертие. Там надо было пройти паркур-арену, где надо иметь хорошее чувство ритма. А, интересно, смогу пройти, главное это настрой! Опа, нет, нет! Наши герои пытались пройти эту арену, долго и упорно. Давай, прыгай, у тебя все получится! Брось все сомнения! Подумай о цели, подумай о будущем! Последним прошел арену Джак, и мы отправились в Эй, дадут стена, что тут делать? Мы отправились в адскую арену! Ого, кто так там стену ломает? Цель была найти Доппеля Дангера, чтобы он изгнал проклятый легион. Доппель! Я знаю, ты где-то здесь. Не прячься, а я тебя найду. В конце концов. О, мы нашли его. Теперь, наверное, время интервью. Но наша группа столкнулась с проблемой. О, Доппель говорит нам, что отсюда нет выхода. Все, время обедать. Держи холодильник. И тогда Доппель сказал нам стать ближе. уго сейчас будут дефекты и скримул, взрывы тут и там, и все раздеться в Это был простой телепорт. города без дефектов. О, всех селиграциили, теперь я последний. И где ты? А как же я? Доппель мужественно дрался магии против Проклятых Легионов. Даже в остальном мире можно было услышать крики героев. И хуй, теперь я работаю вместо Доппеля, я зарабатывать и жить. И, кстати, я уверен, что тут где-то есть его заначка. Позже Доппель начал читать очень мощное заклинание. у меня выпустили, а где вот все? Из Проклятого Легиона никто не выжил. Ура, теперь надо выбить Полшина в честь победы. Многие не доверяли Допелю. Вы что делаете? Зачем вы его убиваете? Не стреляйте в нашего спасителя. Допель, конечно, этому он был не рад. эй эй ну, ты куда полетел? Не все так плохо, ну, да. Вернем мы тебе все, не волнуйся. И он ушел восстанавливать свои силы. Ну подумай, что тут полно слаупоков. И я тоже слаупок. Не расстраивайся так. Эй, а ты куда ушел? Похоже, за интернет пошел платить. Так и прошел весь ивент. А где теперь барунку? На этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. А что теперь, где весь народ? Ставьте дизлайки, если вам не понравилось данное видео. Да будут выдавать призы. Добавляйте в избранное, чтобы его не потерять. А, Ставьте год хороший. Зависит, друзей на мой канал. И чем больше, тем сильней. Все, празднуем. И всем пока.